Добрый день! С вами канал Мои Растения и сегодня обзор Сингониум в Ведландии. Смотрите, какая красивая ветка, короткие междуузлия и достаточно много листьев на небольшом участке веточки. Сколько здесь ветка будет длиной? 17-18 сантиметров всего лишь, это немного и очень а, такая пушистая получилась веточка. У сингониумов мощная корневая система. Данное растение требует обновления, поэтому я буду его черенковать, размножать. Срежу макушечку, сделаю несколько черенков и пересажу растение, чтобы крешочки все были в грунте. Само растение неприхотливое. Но любит влажность. Не забывайте его опрыскивать и вовремя поливать. Я несколько раз упустила этот момент и некоторые кончики подсохли. Это именно из-за того, что был недостаточный полив. Сами листики резные, красивые, длинные, темно-зеленого цвета, со светлой серединкой, светлыми прожилками. Раскрывается листик очень интересно. Вот пример, его носик, если так это можно назвать, скручен в трубочку, покрылышки, а если так же можно сказать, уже раскрылись. Он постепенно раскрывается и получается такие резные листики. Если кому интересен такой сингониум, я буду его черенковать, еще раз напоминаю. И уже через месяц буду выставлять на продажу. Этот сорт недорогой, но очень востребованный. Их раскупают как пирожки. А на этом все. Жду вас в следующем обзоре. Пока!